Друзья, настал и Новый год. Забудьте старые печали, и скорби дни, дни забот, и все, чем радость убивали. Но не забудьте ясных дней, забав, веселья легкокрылых, золотых часов для сердца милых и старых искренних друзей. Живите новым в Новый год! Покиньте старые мечтания и все, что счастье не дает, а лишь одни родит желания. По-прежнему в год новый сей любите шутки, игры, радость и старых искренних друзей. Друзья, встречайте Новый год в кругу родных, среди свободы. Пусть он для вас, друзья, течет, как детство счастливые годы. Но средь петропольских затей Не забывайте звуков лирных Занятий сладостных и мирных И старых и искренних друзей.